Всем салам алейкум. Сегодня вот опять выехали мы. У нас сейчас какое число? 4, -ое, 4, -ое 4 -ое декабря. декабря. Это первый раз мы в декабре выезжаем, в принципе. В принципе, да, выехали первый раз. Холодно, в принципе. Ну, днем плюс 15, ночью до нуля опускается. Но решили как выехать? На разведку чисто. На разведку выехать. Почему? Потому что сейчас селедка должна у нас пойти. Ну, в принципе, плотва идет очень хорошо, поэтому выехали посмотреть. На хищника не знаю, как получится, но... но мы забросили, жир, мы, жир, да, жирца, забросили. Нарезку, нарезку, забросили все. А так видно будет, посмотрим, как оно сложится. До ну, этого мы, в принципе, в декабре никогда не въезжали на рыбалку. Да, потому что... Как-то в ноябре мы закрывали сезон, а вот первый раз в этом году, вот в декабре, как-то выехали, чисто вот, вот именно на этот водоем. Ну, посмотрим выехали, в принципе, рассчитываем на двое суток uh -huh. на двое суток ну посмотрим, как оно получится а так погода, в принципе Терпимо. терпима, да ребят, сейчас так как Ближе к вечеру идет, поклевок у нас нету. Мы решили переехать на другое место, но бег у нас остается. Смотреть за удочками, то, что мы закинули. Мы решили съездить на другую сторону озера, половить плотву нарезку. Хотя бы нарезку половить. А там дальше видно будет, да. Сейчас мы переезжаем втроем на другую сторону, половить нарезку платву. Ты остаюсь в лагере. Да, ты остаешься в лагере, поэтому мы немножко прерываемся связью. Наловим плотву, приедем, а дальше продолжим. Ребята сейчас собрались. Поехали на другой конец водоема. Поклевок нет вообще. Вот. Был сильный ветер. Но ну, сейчас немного стих штиль. Есть, но взять не Все удилища стоят. Я одной поклевки, ничего нету. Посмотрим, сейчас ребята какие новости скажут. Потому что может в другом в конце есть поклевка. Раньше там лещ, попла, едочка хорошо Они сейчас туда поехали на разведку. И если будут новости, они позвонят. Реже сообщат, они должны костер раз развести, и мне это видно будет в другой конец. Если так, то уже пойму, что поклевки есть. Наверное, соберемся и, наверное, вторые сутки уже будем там рыбать. В любом случае, дождемся результатов. И дальнейшая рыбалка будет зависеть от этого. А пока будем взять поклеву? Ребят, короче, сейчас какой-то шум был, слышим. И ветки ломались. Не могу понять, я сейчас вот поднялся, телефон тоже включил. Не знаю, что такое, в принципе. Поднялся наверх, сейчас посмотреть. Нет никаких следов, ничего нет. Интересно просто да, вот. Господи, у кого не должно быть. И ребят пока нету, я один пока здесь. Не знаю, они насколько подойдут. Вот и упал. Такое ощущение было, как будто... Кто-то сверху смотрит. О, И это вот здесь было между кустами. Интересно. Здесь, в принципе, животных там много, но. Не, одно а животное так не делаешь тут вам ответки как-то ула. Посмотреть нашу сторону, мою сторону. Я тогда один здесь сейчас. Ребят еще нет, они еще не подъехали. Не знаю, что подозрительно. Мы еще будем смотреть, если что-то будет. Конечно, снимал. Еще такая густая растительность вообще. Дым сейчас от моего костра идет. Не знаю, что это все так интересно. Посмотрим еще что Вот ребята уже подходят. Ну что, чем порадуете? Че, чем порадуете? Пять плат там поймали, вон они идут. Платвички. Ну крупненькая. Можно, спать? За час взяли, да уж? Ай вот это, да. Ха, слушай. Что получается, спир? Там, там ветра взял. Ветер в спину. Там ветер ветра. Гетера на Там ветра нет. Нет. Нет. нет Там ветер в спину, а здесь, смотри, Ну хай не, не сильно ветер принципе. Ну, есть, машина. да. Вообще нету, можно... да? Остоклёвка была. Вечерка пошла, ребят. Как приятно вытаскивать. Ребята, ожидания. Поклевки наконец-то начинаются. Пока селедки нету, но плотва идет. Время к вечеру. Поклевки начались у нас. Ух ты. Это наша плотва. Но ну, еще не вечер, надеемся на лучшее. Ну крупно, да, смотри. Отличка, конечно, ну крупная. Давай стоим его подними. Смотри, какая папа. Сейчас... Ну хорошенькая, смотри. Крупненькая. то есть, но закидываем далеко. Чувствительности мало, честно говоря. Но что-то идет. Ребят, приехали за селедкой. Пока клюет плотва. Ну, клюет Платва, это тоже приятно. Плотва у нас крупная. Хорошенькая. Давай кинем на наш бассейнчик. Есть что-то там? А, вон. Есть, Позже палатечка, смотри. Ребят началась поклевка у нас. Есть такой ли А, Балык я очередная поклевка вечерняя. Время пол есть что-нибудь? Походу что-то идет. ой ой ой Есть, есть, мелочевка, но есть. Латва нас радует. Но селедки пока нету. Бассейн. Юрий Иванович клюет, дергать. Ну что, Юрий Иванович? Не успел. Прозевал поклевку. Скажи, Ервян, да, что размялся? Ну вот поэтому я говорю, вы не торопитесь. Потянуть. Потянуть надо? Еще раз дернет. Ну что, ребята, очередная поклевка. Время 8 часов вечера. Латва идет. Смотри, что. Ну ч, ребят. Место поменяли удачно. Хотя бы не скучаем. Ловим плотву. Ребят, нашли заводить здесь, где рыба у нас плавает. А на утро посмотрим. Отпустить. Или зажарить. Елки? на мне вроде на море. Мелкий, опять полоса. Да, мелкая полоса. Она сегодня в ролях. <связывая> <связывая> главная героиня. <связывая> По-моему, нет уже ее. А не есть что? -то. Мелочь. Иди сюда, ладно. опять полотвичка наша. Ну так ничего. Бим, дай, пожалуйста, эти щипцы. На ведре там, где от прикровеньки. О, ребят, сейчас. И вы закрываете, что Видно тебе? Отличка. мелочь, но приятно все равно. А да, мы их потом утром отпустим, да, все, Дим? Ну, они у нас в бассейне плавают. Частный пруд. Небольшой такой. Ну, подожди. сейчас. Видно? О, как плавать, смотри. Аквариум у нас тут. Что, ребята сейчас уже как полтора часа идет дождь пока мы в палатке поужинали чаще наверное будем сидеть ждать пока дождь не закончится ну, правильно закончится на чем рыбачить дальше дождь сильный в принципе выйти сейчас да где-то снег идет у нас дождь зимой да. 4 декабря дождь. 4 декабря в принципе погода классная тепло не холодно вот. рыбачить можно ну, рыба, конечно, мелочь пока нас радует. Крупного пока нет. Но мы не теряем надежду. Будем рыбачить до утра. Да, рыбачить продолжаем. Ваша цель все-таки поймать э, нормального судачка, хорошую пару штук. Дай бог, дай бог, нарежь. Если все получится, закинули, да. все у нас закинуто. Продолжаем дальше. Оставайтесь с нами. Ну что, ребята, вот наша рыбалка закончилась. Два мы получили массу удовольствия, поналовили очень много потвы. Вот. Ночью не ловили, дождик шел. Поэтому на этом, что мы можем сказать? Действительно отдохнули душу и сердце. Да. Хоть и было и прохладно, и дождик, но все равно получили массу удовольствия. Так что, ребята, всем удачи. Приезжайте по чаше на рыбалку. Удачи на водоемах. Оставайтесь с нами.